Как выйти из группы в WhatsApp? Очень просто. Заходим в WhatsApp. Вот группа «Бизнес дома авто». Меня включили в нее ну, спамеры какие-то. Если вас тоже без вашего ведома подключили в какую-то группу, и вы из нее хотите выйти, берете, нажимаете на нее и держите. Появляется галочка, и здесь менюшка сверху. Нажимаете на три точки, которые в правом верхнем углу выходит в меню. И здесь пункт «Выйти из группы». Нажимаете. Здесь нас спрашивают, действительно хотим выйти или нет. Нажимаем «Выйти». Все, вы покинули группу. И теперь можно также удалить саму эту группу. Нажимаем, держим на нее, появляется зеленая галочка и наверху в панели управления нажимаем на корзину. В чекбоксе ставим галочку, то что вообще все удалить, то что присылали, чтобы в телефоне не оставалось ничего, и жмем удалить.